Привет! Следующая важная зона инструментов, э, за которой, я считаю, необходимо следить маркетологу, независимо от того, это B2B или B2C компания, э, малый, микро, средний, крупный бизнес, неважно, это блок, связанный с четвертым этапом путешествия потребителей, опытом после покупки и со своей существующей клиентской базой. Это управление взаимоотношениями с существующими клиентами, CRM сокращенно или Customer Relationship Management, в том числе с помощью так называемых CRM-систем, то есть систем автоматизации управления взаимоотношениями с клиентами. И маркетологу важно работать проактивно с сарафанным радио. Мы уже говорили об этом, я еще раз напомню, что стоимость первой покупки будет непрерывно дорожать, потому что все внимание человечества уже распределено между рекламодателями. За внимание одних и тех же людей борются разные бизнесы, включая крупные. И поэтому из-за того, что мы покупаем внимание людей на, на основе аукционного подхода, аукционной модели, ставки на аукционах все равно будут непрерывно разогреваться, и стоимость первой покупки будет непрерывно расти, даже несмотря на то, что мы будем непрерывно оптимизировать эффективность прохождения человека по этапам покупки, мы будем снижать там, показатель отказов, мы уже довольно скоро перестанем получать нерелевантную рекламу, но тем не менее конкуренция растет, мы конкурируем уже не в одной сфере мы уже конкурируем не со своими прямыми конкурентами за внимание человека, мы конкурируем с крупнейшими корпорациями. В общем, поэтому акцент на работу со своей клиентской базой должен быть очень содержательно рассмотрен маркетологом. А, с точки зрения того, какие используются медиа, это могут быть как горячие, это какие-то видеоролики с демонстрациями продукта, рекламные какие-то сообщения, тоже сделанные в форме видео. Так и очень холодные, такие как текст или речь, или звонки по телефону. Почти всегда в этом случае… Нет, не почти всегда. Часто, говоря о работе с существующей клиентской базой, и лояльности, мы говорим о том, что наши клиенты для нас являются зрителями скорее, то есть у нас односторонняя такая коммуникация, где мы предлагаем, там, дорогой, а вот тебе смотри, я тебе еще вот это могу предложить, а ты хотела прийти и купить вот то-то, а вот тебе скидка на какую-нибудь дополнительную товарную категорию. То есть мы все время забрасываем человек коммуникации. Но в некоторых случаях, если ты создаешь интерфейс и там, базу данных, доступ к базе данных, где человек может решать какие-то свои задачи, что-то там искать, какое-то приложение, которым человек может пользоваться для решения своих задач, то по-прежнему все равно роли пользователя и актора сохраняются. Поэтому здесь тоже крест такой очень условный. Но фокус э, в CRM, в развитии сарафанного радио и в, в работе с, прогла... с программой лояльности по опыту все-таки чаще вот, происходит в роль зрителя с точки зрения потребителя. Мы говорим о существующей клиентской базе, это вот те, кто уже что-то купил, или те, кто рекомендует людям что-то приобрести, скорее всего на какую-то существующую потребность. И значит, в основном это инструмент использования спроса а с точки зрения этапов путешествия потребителя. Опять же, вот это ключевые этапы, на которых работают. Customer Relationship Management и программы лояльности. Ну и, в общем-то, основной фокус вот он здесь. Это работа исключительно с накопленными медиа. И с тем, насколько человеку удобно, комфортно с тобой работать, насколько, ну, точнее, пользоваться твоим продуктом или услугой, покупать ее, Примерно вот такой может быть спектральная классификация. Прелесть CRM в том, что мы знаем о людях практически все и можем накапливать как можно больше данных. Напоминаю, опять же, один из уроков э, о рынках и конкуренции, о том, что данные — это, по сути, новая валюта. И если у тебя есть достаточная клиентская аудитория, то чем больше данных ты будешь набирать о э, их поведении, связанных с реализацией их потребностей в контексте твоего бизнеса, и будешь и сможешь извлекать из этих данных какие-то инсайты, смыслы, объяснения того, почему именно так происходит, то в перспективе именно эти данные могут стать важным ресурсом твоей компании, которой нету конкурентов. При этом ориентация на конкретное содержание, на конкретный смысл в голове может быть и достаточно точной. То есть, опять же, еще раз подчеркиваю, что это только такой пример, от которого можно отталкиваться, он очень грубый, и в твоем случае здесь может быть другая раскладка. Uh, с точки зрения бюджетирования и вообще работы, и что такое, и что из себя представляет Customer Relationship Management, ну, вообще это то, что происходит у тебя в голове. Когда ты думаешь о том, что вот есть Иван Петрович, ему можно было бы предлагать то-то, есть uh, Инга Михайловна, и можно было бы предлагать то-то. На работу с такими смыслами, uh, на uh, вот это взаимодействие. Uh, на развитие собственных медиа, на стимулирование Инги Петровны, чтобы в том случае, если ей понравилось, она оставила отзыв, рассказала об этом другим, получила за это какой-то кэшбэк. А, нужны часы маркетологов. Либо в твоей компании, либо внешнего подрядчика. И, к счастью, уже на сегодняшний день есть очень большое количество сервисов, стоимость которых относительно невысока, которыми можно пользоваться для автоматизации CRM. CRM-систем есть большое количество разнообразных. Есть система автоматизации программ лояльности. Их не так много, но они тоже существуют. Есть как бы спектр инструментов, которые можно покупать за деньги. Но при этом… Смыслы, которые ты создаешь о своих э, потребителях, все то, о чем мы говорили в первых пяти, в первых пяти модулях, э, является наиболее ценным с точки зрения твоей компании. Если говорить о том, что можно мерить, то как раз здесь начинаются вопросы э, конкретных денег, э, показателей лояльности, таких как э, Net Promoter Score, CSI, Customer Satisfaction Index, мы проговаривали это некоторое время назад. Это количество повторных покупок, в том числе по когортам и по отдельным сегментам, частота покупок, сколько людей порекомендовало другим людям, сколько из тех, кому порекомендовали, порекомендовали следующим людям. И если раньше это мерить было очень сложно, то в ряде продуктов, включая UDS Game, которым мы пользуемся для этого курса, сарафан можно измерять. То есть можно прям видеть, что вот столько людей, которых я привел как владелец бизнеса, порекомендовали меня вот следующему количеству таких людей, которые совершили покупку. И все эти доли можно видеть в системе автоматизации. Очень частый вопрос, который задает микро и малый бизнес, какую систему автоматизации выбрать. То есть какие функции мне будут нужны, почему мне нужно взять эту CRM, а не эту CRM. И с моей точки зрения здесь очень важно не быть перфекционистом в хорошем смысле, а просто брать и внедрять почти любую. Особенно если нет никакой другой. Это очень странно слышать на самом деле. Но моя практика показывает, что зачастую действия, просто физическое действие в формате прилаживания гораздо лучше долгого проектирования, потому что если ты будешь долго описывать бизнес-процессы, потом долго искать наилучший способ автоматизации, потом долго внедрять, у тебя бизнес-процессы в микро и малом бизнесе успеют измениться гораздо раньше. И в этом смысле лучше взять э, систему, которая устраивает тебя на 80%, внедрить эти 80%, и брать ту систему, которая позволяет экспортировать клиентскую базу, то есть где ты не являешься заложником платформы. Почти все CRM, которые сегодня существуют на рынке, позволяют этот экспорт совершать. Ничего страшного в том, что ты не попадешь с первого раза? Нет. Гораздо страшнее потерять кучу времени, которое ты мог бы заниматься оцифровкой э, твоей клиентской базы и уже автоматизированным сбором данных о них. Внедрение CRM подразумевает обучение менеджеров по продажам и достаточно долгий этап вот такого осознанного внедрения и формирования привычек записывать эти данные, записывать результаты встреч, записывать результаты переговоров, сохранять какие-то важные моменты, приучить свою клиентскую базу предъявлять какую-то карту или считывать QR-код. Это все требует времени. И чем позже ты это начнешь делать, тем больше ты потеряешь данных на той коммуникации, которая сейчас. Поэтому самое главное резюме сегодняшнего урока и самый главный вывод — не откладывай внедрение CRM на завтра. Делай это сегодня, пусть с помощью не на 100%, не на 100 идеально подходящего тебе инструмента, но здесь лучше это сделать раньше, чем долго выбирать наилучший инструмент и так его и не внедрить в итоге.